Друзья, привет! Хочу рассказать вам про а, домкрат. А, а, вот, подкатной домкрат. Достаточно неплохой. Такой вот, называется, как бы, зубр. Вот, а, зубр. На самом деле, это никакой не зубр изначально. Зубор это чисто уже наши разместили заказ на изготовление э, этого домкрата в компании Тарин Индастриал Инд Трейдинг Company, да, Limited. это достаточно такая известная компания древняя, она китайская, но очень давняя, с 1954 года существует. Вот. А, и в тесном сотрудничестве с америкосами. Вот. А, значит, для Америки на, вот этих, на этом заводе производятся эти домкраты под названием Big Red, а потом Тарин сам, Black Jack. Вот. А у нас они зубы. Значит, это подкатной. Он как бы в категории гаражный, профессиональный на сайте у них там указано. Я ссылку оставлю под видео на этот, на вообще на официальный сайт. Посмотрите, зайдите, посмотрите, очень сильно удивитесь. Вот. Но домкрат хороший. Вот эта компания. Тарин. Тарин, а в провинции Хэнань находится завод, вот, они делают фиговую кучу всего для разных крупных компаний индустриальных, Камацу, для Камацу делают, для, Катер... для Катерпиллера делают, вот, всякое оборудование, очень мощная промышленная группа, вот, ну и естественно у них э, линии производят, конечно, и по, тех... по контракту, да, вот, ну, как, как это все делается сейчас в последнее время. ОМ называется, да, вот эта система интересная. Но все равно, как бы, э, продукция выходит с этого завода, ну, неплохая, можно смело брать. То есть, э, несмотря на то, что это зубы. Хотя, как всем известно, хороший инструмент зубрым не назову. Вот. вот сейчас хочу показать. Сначала такой вот. Покажу, как выглядит это все. Вот. Значит, на... вы заметили уже, что это в кейсе. Он вот в таком. Черный кейс. Ну, пластмасса прочная, не бьющаяся. И такая, она гибкая. Как бы полиэтилен такой специальный, да? Вот сейчас покажу, разверну вам вот этот чемодан вот. и открою сейчас. Открою так, чтобы было видно сейчас, вот так вот. вот. отщелкивается, ну и вот, вот он, вот он домкрат сам, сам домкрат, вот ну выглядит достаточно так прилично вот у него э, изготовлен он из толстого металла что в этом домкрате интересно то что у него э, значит сейчас я позже покажу э, низкий подхват и высокий подъем вот то есть он поднимет кроссовер Вот. еще Сразу скажу, что у него есть такая интересная, э -э -э, так бы, не свойство, а как это назвать э -э, особенность, да, вот эта вот штучка, вот она, она снимается, то есть э -э, с вот этого отверстия, да, оно, оно как бы крепится здесь, да. Вот это вот здесь можно в случае чего увеличить какой-нибудь на балдажник поставить трубу. И вот так вот вставить, да, и будет вот такой подъем да, высокий. Вот а, резиновая площадка. То есть она в комплект сразу, ну не идет, это я говорю сразу. Это я купила отдельно. Она просто вот сюда вот так кладется. Вот. Ну сейчас я его вытащу из чемодана. Вот такая рукоятка. Вот у него. Так. Ручка есть, удобно, удобно, как бы, э, с, э, доставать его, э, и закрывается он вместе с ручкой. Кстати, не надо снимать, как у некоторых есть, э, таких же похожих домкратов, чемодан не закрывается, ручку надо каждый раз отщелкивать, снимать. Очень тяжелый, очень тяжелый, очень тяжелый. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Вот так вот он выглядит. Вот. Подхват у него, сразу говорю, низкий. Вот, очень низкий. То есть, если взять. Так, у него 90 получается сантиметров написано. Я замерял, получается, 87 сантиметров в реальности. Рулеткой замерял. Вот. А, так что у него еще интересного вот, металл у него толстенный сразу это можно а, как бы заметить да и вот он вот, сейчас я вам покажу сейчас я его подниму вот, вот металл у ну, него вот толщина так, и он тяжеленный очень тяжелый вот ну, как очень, то есть, э, ну, такой массивный он. Э, вот это вот поворотный у него э, поршень, да, то есть, э, в, в стесненных тис условиях можно его поднимать. Сейчас я вот покажу, как он качает. Вот. О, так. Видно там, не? То есть, вот, ручка... Вставляется здесь вот такой вот заусенец есть. Ну, такой нормальный, кстати, не слизанный, как на других вот есть дамкратах. И вот сюда вот так вставляется. Вот. Поворачивать можно, да? И качается. Вот. Сейчас ручку вот эту опушу. Вот, вот эта площадочка есть, чтобы не потеряли. Можно сюда положить что-то. Магнит снизу прицепить и сюда можно Уже вот этот Всякий металлический Крепеж Снимать Вот он поднимается Так, это я хочу Сейчас вам для начала показать и Как бы в помещении Сейчас только вот Распаковал Получается, да Вот его вот он поднимается вот. и вот его весь подхват все, больше не идет вот, ручка вот она поворачивается, вот его подъем, вот что я говорил вот этот, видно там? нет, сейчас вот я говорил, вот это вот, в случае чего кому понадобится, вот, можно нарастить то есть она не приваренная как на некоторых, вот эта тарелка площадка вот, это вот такая в нем особенность есть интересная. То есть вот такую штучку взять болгаркой, ну какую-нибудь болванку взять, да, там трубчатую, ну и все и нарастить и все и она такая вот будет. Или какую-нибудь платформу здесь вот, чтобы она туда вставлялась и все. И у меня тут сбилось все ну так вот вот это нарастить можно естественно, но самое прикольное я еще вот к нему прикупил еще кое-какие при прибамбасы значит, это две, две резиновые значит тоже платформы специально вот сюда они как раз вот вот Первая, вторая, ну первая вот она толстая, да, и по тоньше, да, то есть вот такие они широкие две копейки стоят, в общем, вот так вот сюда вот так вот кладусь, вот тут вот она толщина, вот это вот сразу увеличивает тоже высоту подъема. Забыл сказать, что да, сказал про высоту подхвата до 90 миллиметров, да, это то есть, низкопрофильную машину можно да, будет поднять или со спущенным колесом подкатным домкратом можно, получается, подлезть. Вот. И высота подъема у него 360 мм. Да? Но ну, вот тоже я замерял, вот, как бы на пару миллиметров выше она почему-то. То есть, подхват ниже, а подъем выше. Вот. и вот это вот тоже плюс вот, этот, вот сколько 4 40 миллиметров плюс еще и вот такая вот еще тоже два с половиной и вот так вот можно еще они резина вообще просто но ну, не сгибаемая вот ну и не треснет если понимаете. вот вот так вот можно подкатить подкатить в общем этот домкрат вот у него вот тут вот снимается вот эта вот, вот эта вот площадочка. Так, сейчас я поближе покажу. Вот, вот у него тут поршень, вот, и э, мощная пружина. Вот, так, сейчас где то Вот она. Вот. Вот заправлен. Что интересно, мне понравилось, он вот очень-очень заправлен. Сейчас я покажу, как он спускает. То есть, вот смотрите берется рукоятка снимается снимается и вот здесь вот специально вот такой вот есть клапан который просто берется вот так вот я отворачиваю сейчас вот это сниму чтобы было видно так и вот он вот так вот я зак... закручивать кстати надо плотненько вот видите вот так вот раз вот. все и сдулся вот спустили его и обратно закрутили, чтобы там воздух потом не оставался, потому что он качать не будет. Вот, вот так вот. В общем, хочу вам. пока продемонстрировал я вот сейчас предварительно, а потом продолжение в общем, в один ролик впихну, чтобы видно было вам, как это он в действии. да? Вот, но самое еще тоже прикольное, вот, а, а, прикупил а, а, плюс к этому домкрату еще вот такие, такие две, вот такие подставки, вот они, тоже зубы они как бы называются, да, ну, я по, каталог, по, по каталогам посмотрел, это все а, как раз вот это вот Big Red, вот этот вот Black Jack, вот, тоже ну, сделаны вот так вот, ну для подкатного это нужно, обязательно вот эти вот под ноги брать, вот они с тормозом поднимаются, вот так вот фиксируются. Хорошо у них вот есть вот эти вот подпяточники, то есть он не прорежет землю. Вот, или там мягкое какое-нибудь э, напольное покрытие, то есть не врежется, то есть он плоскостью вот этих вот этих вот пяточек встанет просто и все. Ну и плюс устойчивый. И вот эти вот, вот эти вот тоже куда-нибудь под, под мост, там лучше, конечно, под, под нище, да, там, под специальные места посадочные. Вот так вот. вот. Так что будем испытывать, а, а, сейчас вот сезон начнется, уже начинается, так что вот такой вот, вот такие вот подставки, еще плюс к этому всему, вот, ну взял сразу одним названием, что потом будет, и домкрат, вот, все, теперь доволен как слон посмотрим что там в действии то будет то самое а еще вот что я еще вот прикупил а, тоже копейки стоит. это вот эти вот а, под колесо ставить короче упоры под колесные вот такие резиновые тоже вот ну купил уже пусть будет тоже вот такие вот резиновые вот и купил так, а, купил, в общем, два ключа баллонных, да, ну, достаточно таких, я думаю, серьезных. Значит, взял омбровский ключ, вот, омбра, крестообразный, да, и одна-вторая, вот этот переходник здесь тоже, насадки всякие ставят. И вот у него усилитель есть такой железный. Но самое прикольное, что я его взял-то? Я его потом взял. Сначала я взял тоже аля фирменный, многоизвестный, короче, ключ. Фирма Сата, вот, как бы профессиональный считается. Да, он посимпатичней. Вот он, вот. Он. Инструментов как у дурака махорки. <behavior> вот. Мне больше нравится, конечно, Сата. Вот у него тут, если сравнивать с Омбром, он, во-первых, весь полированный, да, у него металл такой, помощнее, как бы, да, и вот эти вот у него почетче, да, как бы головки вот эти накидные, да, но усилитель у него, и самое интересное, почему-то я думал металлический, оказался он пластиковый, но он я посмотрел на сайте, он запатентованный, вот какой-то язычок железный из него выдвигается, на нем логотип был прицеплен, ну я не знаю для чего вот этот язычок, но он помощнее как бы, чем омбра, да, и э, по каталогам э, тоже я вот посмотрел, короче, САТА. Она на весь мир известная, да, ну, фирма. В Apex Group входит тоже промышленная э, фирма, мощная, вот, которая изготавливает, ну, то есть для... А, и вот Сатовский инструмент на автомобильных э, гигантах, короче, используется там на сборке. А Umbra это карта памяти закончилась вообще жесть <с> вот, остановился а, а, ключ сата короче, это вот фирма известная, да, на весь мир входит в группу Apex Group да, это, повторюсь а Омбра она, короче, чисто э, российская компания, все считают, что Тайвань нифига никакой не Тайвань вернее, Тайвань да, завод на Тайване вот, и изготавливается тоже по контракту для всех, кому угодно под своими брендами. Вот. И наш вот бренд Омбра российский размещает там заказ. Так что, кто думает, что этот, э, тайванская фирма глубоко ошибается. ну так или иначе, все равно это хорошие инструменты. Вот. Э, значит, Омбры, вот, плюс то, что вот это вот железяка стоит. Вот. Но он такой, он не полированный, вот. У него только железка какая-то блестящая. Вот у него вот этот значок, и у него нечеткие какие-то вот эти вот э, головки, как бы здесь, во-первых, она такая конусообразная, и здесь она не четко э, про, прорезана. Ну, как бы нормально все, ну, как, э, в общем, он выглядит не так. Круто, как сатовский, да, но садовский, садовский, да, вот у него, вот тут вот, если видно, не видно, вот тут написано, ну, все по номерное, по каталоге, вот у сата, вот, у него вот, все четко, как бы больше, И у него не конусные, а такие вот, как бы, квадратненькие головки, но здесь, переход... здесь нету, четвертой головки здесь просто вот переходник такой вот есть ну, у меня есть как бы тоже комплект разных головок и вот это вот пластмассово то есть а еще вот в чем прикол то есть если буксировать что-то да то если это вот вставить там где-то ну в петлю с тросом да там зафиксировать где-то вот, вот нахрен разлетится все вот. а этот не разлетится то есть можно будет как-то где-то что-то применить силовым образом вот. Но здесь вот повторюсь, металл как типа вот какой-то порошково-образное литье, короче, да. А здесь какое-то цельно цельное такое литье. То есть вот ну вот разное, два разных литья. И две два, две разных э, вот такие вот головки. Видите? Как они. Так что вот давайте. На этом как бы сейчас завершусь вот такие вот приблуды короче <смех> Ништяки такие вот <смех> я думаю это нужно нужно вещи они копейки стоят короче 3 3, 3 200 3 рубля 200 3200 рублей, да, вот домкрат с чемоданом. Да, чемодан чего нужен, -то? в случае чего возить, если, ну, может быть такое понадобится, возить. Да и хранить лучше в чемодане, чем он будет валяться в пыли, там. Попользовался, отложил, положил в чемодан на полочку. Ну, если, конечно, аккуратный человек. А так, если какой-нибудь лохмандей, то ему и пофигу на эти чемоданы. Можно и без чемодана купить тоже. Вот, так что на этом пока вот все а, сразу вот после вот этого все смотрите продолжение вот, где я уже буду непосредственно под, под машину а, вот это вот, подставлять этот, этот домкрат подкатной посмотрим его в действие эти ноги, три ноги, три подставки вот эти вот упоры, опоры эти страховочные посмотрим, что это все, все это представляет. Может, может быть и в процессе и обломчик какой-нибудь выхватим не поднимется машина или сдуется домкрат зубр так что давайте сейчас я приготовлю все это на улице в общем, в хорошую погоду колеса как раз надо менять всем не прощаемся сейчас все тайм берем небольшое спасибо так ну, сразу к делу вот сегодня выдался а, тепленький тё, погожий денёщик солнечный сейчас вот а, вот я вынес э, чемодан с домкратом кейс и вот эти две стойки ключик сейчас вот будем и, испытывать буду испытывать этот купленный домкрат, вот. заранее, заранее посчитал нужным вот постелить все-таки две вот такие фанерки, одну под домкрат, Думаю, ну, чтобы не продавливал землю, сейчас я вот достану и попробуем это все сделать. А, извиняюсь, конечно же, за, за долгое, нуднейшее видео. Я сам офигел от того, что оно вот долго, долго у меня происходит. Но зато с подробностями. В общем, смотрим. я до конца его практически до самого верха до самого верха поднял вот сейчас вам покажу вот смотрите так, речь идет о адамкрате. домкрате я не буду показывать замену колес вот смотрите, и второе колесо тоже забрал. подставку я пока не подставил Сейчас я ее поставлю вот на эту доску одну штуку пока поставлю так ее ее ставить конечно там есть специальные посадочные места как раз вот под вот сюда вот ложится это, э, как рамой ну не рамой а как она называется э, в общем балкой толстую доску поставлю слишком толстую вот эту подложку положил она по высоте видите с доской не лезет при вот это при поднятом вот а в сложенном она 285 в сложенном не ну я могу поставить ее на мягкое но она продавится вот сюда поплотнее сделаю так видно нет сейчас я чуть-чуть спущу камеру вот так вот. Ну и... сейчас я возьму и приспущу чуть-чуть дам крота у нас и машина ляжет на стоечку Ну, вот она прекрасно да? колесо вот висит ну, сейчас покажу ориентир отрыва покажу ну, вот возьмем вот эту вот шайбу четыре с половиной сантиметра вот машина вот, вот стоит это купленная резинка маленькая вот она как деформируется это. под тяжестью домкрата деформируется так ну и вот вот там вот она как стоит а заднее колесо вывешено и вот этот подпяточник сейчас я поправлю вот она не укатится ну, в общем удобно все удобно то есть вот колесо в итоге в итоге пожалуйста сейчас поберу вот. снимается колпак приспокойненько давайте я покажу тогда Вот. А, надо было колеса открутить сначала Вот так, вот любитель Ну вот она да? висит На одной пока Ну вот, если надо, на две Можно вывешивать Колесики Вот Вот он сам домкрат Достаточно мне понравилось как бы теперь, ну вот я буквально затратил считанные минуты. У меня раньше на это уходило со штатным вот этим домкратом куча времени. Вот, так что вот так вот, друзья, про вот этот домкрат, вот речь. Закончилось. Ну, а про ключ, про ключ. Ну, а ключ, что рассказывать? Ключ, он и есть ключ. Вот сатовский я взял. Сейчас я в примерю просто. Он я его одел ключ, и все, его вот таким воротковым образом вот, прекрасно вот этим ключом в случае чего он встал прям как нормально и вот все в домашних условиях а то ключ штатный от Жигулевский огрызок какой-то там Непонятный, алюминиевый. Вот. Ну вот а образки давай сейчас посмотрим. А вот у Омбровский вот я его тоже поставил там вот вот так вот тоже четко четко встал все нормально вот как бы к обоим ключам тоже вопросов нет Омбровский как-то даже и подлиннее оказался вот по размеру то есть он даже больше у него захват вот, так вот, что, в общем, на этом, наверное, все. Спасибо за просмотр, вот. И а еще раз извиняюсь, что очень долго и нудное видео растянул, как бы по, по, по элементарным моментам таким, вот. Ну, еще раз скажу, что, конечно, с, с подробностями. Вот всем. Спасибо за просмотр. Всем пока.